Всем привет, да, короче тут у нас открытие, баланс большой, очень большой, ну для меня большой, и сразу юз, а если, а если мы откроем вот это вот, <coughs> она возможно, дать сейчас, да, кровавый спорт, я тогда еще раз открыть, статрек глок мода статрек глок мода статрек глок мода статрек глок мода это уже все это плюс это дикий плюс это на вывод сразу идет это на вывод и калашек Ф -ф -ф -ф. вот это все, Ну это на вывод это на вывод и это на вывод <coughs> да, конец конец